Всем ребят, снова привет, все уже в работе, у меня сегодня пока что в планах посадить календулу в серединку, я наверное прям 5 зернышек в серединке посажу, потом возможно посажу лучше эм, агератом, а потом лавелию, и морковка нанская будет у меня вон там, все, пошла все сажать. Ребят, мы очень мало уделяем времени на видео тому, как мы здесь поддерживаем чистоту и порядок. Но поверьте, это неотъемлемая часть нашего быта и помогает со всем справиться нам средства от компании Brand Free. Это кислородный очиститель, который можно применять практически для всего. Для протирания столов, отмывания посуды, стирки одежды нашей рабочей, которая постоянно у нас чумаза. Постельное белье, то есть он работает как усилитель порошка, он работает как моющее средство для посуды. Им можно отмывать даже ванны, сковородки. Можно чистить мягкую мебель, вообще без разницы, его можно применять для всего. Кстати, даже украшения можно им очистить. Предлагаю вкратце вас познакомить с этим кислородным очистителем и показать его в действии. Я думаю, так будет честно и достаточно наглядно. Перед уездом, естественно, нужно забрать постельное белье, потому что мы на нем ложимся в обед, грязные, не совсем чистые. Соответственно, все это нужно настировать и поддерживать в чистоте и порядке, чтобы здесь никто, не дай бог, конечно же, не завелся. Кислородный очиститель бренд Free является гипоаллергенным, не содержит хлора и не имеет запаха. А чтобы добиться отличного результата, нужно лишь следовать инструкции по применению. А еще мы решили попробовать оттирать Ксюхи на кроссовке. Развели средства в кипятке, и, как вы видите, пенка стоит густая, значит, средство работает. Результат просто потрясающий. Но, к сожалению, краску до конца вывести средство не смогло, зато с другими органическими загрязнениями справилась на ура. Также, собственно, и кастрюлька наша просто стала сиять как новая. Ребята, а купить такой чудоочиститель вы можете на маркетплейсах, например, Озон, либо Wildberries, где вам будет удобнее. Ссылочки для вас я специально оставил в описании. Переходите, ознакомляйтесь и покупайте. За такие деньги, мне кажется, стоит попробовать. я <соцентрический рецепт> Классно? Классно. Мам, я так. вот тут еще сотнюк скопал. О -о -о -о. Вот не же. Потери диски. А у нас опять с тобой получается вот это. Да. Вот это то уже все это... скопано. А это теплые тоже. Это нет, это просто так. Скопал просто. Да немножко. блин, я вот расстроилась немножко. Говорю, может, баклажан. Не надо было оставлять. Я потом... с тобой поделюсь еще, у меня много баклажанов. А мне зачем, если у меня там самой корней 30, наверное? А я програблю, тебе грядку. Смотри, я уже грабила ее. Грабила. Здесь еще по засыпали, когда вы уехали. Вообще, я просто в эту грядку классно. А на ней, знаешь, сколько можно посадить перцев? А клубники. <с> Не можем мы никак определиться, что на она ней будет. На такой красивой и одной. Вообще, казалось бы, что надо из кусок, да? А ты вкусы. Я просто себе подготовлю площадку для сжигания. Да. И все. Сейчас у тебя как тут везде все пойдет. шапку зимнюю сними, на улице тепло. еще один возьмем и, и большой все прям сразу нам это... надо чтобы папа нам поднял Теперь у нас все видно. И вот тут еще видно, кто сидит, сразу отдыхает. Ай, где? Вот шапка Саньковская. ну было что гвоздей наколачивать <сёк> <сёк> еще и проволока все стягивает А, это стоп. Нет, никак. Скажи, порт, надо. больше принеси, Принеси. Позвони мне, позвони Ты не встала, да, моя? Я? Давай. Да. Знаешь, не то что устала, а... Вот так, Сегодня мне что просто хочешь? не хочется ничего ну, делать. Это, если тебе надо, то эту щетку мы под огурцы возьмем, а если нет, то в он Николу. Она хорошая, ее вот так у тебя огурцы виды по ней будут. Надо шар, Нет. Нормально. Нас все, стой, поставить. Води на пиле. Мне кажется, что не подходит. Папа, что ли, звонял? Фу. Фу. Фу. Фу. Фу. Фу. Фу. Ничего не разгребается. Я, я тебя потом вынесу, я тут от травы и не Саш, мы даже с ней в этом похожи. Мама настила от дома, и она настила Я выхожу, вот это все, не испавляю. У нее тут было все, я еще раз правила ей. <смех> вот смотри, папа ее поставил тир. <смех> не надо. Хрень какая тир. Ну как вешалка, видимо, была. начальник? А начальник? Дочь ты сюда, сын ты сюда, а сына поможет. Чего я не расписала? Сын ты туда, дочь ты туда, а начальник говорит. нагревать Нашли клад, Ксюх. Итак, ребят, нашли клад. Очередной кусок огромной меди сломал. Внутри тоже медь. Дарю. Спасибо. Колечко обручальное второе. <laughs> да. Может быть молодой, ладно, он спиливает. Да держи ее, чтобы не забыть. Восп ahead сполоть. Ахахахахах В подкрепление, тот прибавляется, прибавляется. Ну <связь> В итоге дня посажена морковь, на том другом огороде тоже морковь. Три полосочки здесь получается укропа, салата, две полоски петрушки. Здесь оставила место для майорана. Я тем временем уже все отнес. Вон там вон, навели мы сегодня красоте Да, вообще. Уже прорисовывается очертание участка. Ребята, обязательно когда все расчистим, покажем с высоты птичьего полета. Но сейчас пока нет возможности. Сами бы с радостью посмотрели. Нет у нас ни дрона, ни возможности взять хороший дрон в аренду. Вот. Поэтому посмотрим. Может быть, когда-нибудь себе смалично приобретем для красивых подсъемок. Мы покажем с высоты, когда будем сносить крышу. Да. Вот а у вас высоты чуть -чуть. покажем. А теперь, как вы видите, то есть у нас, можно сказать, до туалета доходят и вот так... Жух, жух, и там тоже и вот так маленько. вот. Ну, короче, он вообще неровный. Вообще неровный. Ни одного ровного угла. Ну, теперь у нас фруктовый сад, как я это назвала. Да, у нас хорошие деревья. Да, хорошие деревья мы оставили не только для того, чтобы собирать ягоды, но еще и для того, чтобы была зелень, потому что... Если вот всё вырубить, будет поле чисто. вот э, граница забора, ну, верх забора и сразу тут дорога. То есть вот такой, вот, чуть-чуть на цепочки встать, и <laughs> все люди, которые будут ходить, мы их видим в полный рост. Поэтому проветривание участка, ребят, соответственно, ну, просто <laughs> на все 100% даже если бы мы опускали забор, мне кажется, хоть в землю. Да. И если бы мы его трехметровый сделали, все равно бы участок продувался замечательно. Мы вот сейчас сегодня вот эту полянку очистили. Здесь так листва начала шелестеть, когда ветер дует. Все туда-сюда вот так перекатывается. Вот. Но... Это еще не конец. Продолжение обязательно следует. Не забывайте переходить по всем ссылочкам. Вы все сами знаете. Описание, закрепленный комментарий. Спасибо вам огромное за просмотр, за ваши комментарии, лайки и дизлайки. Всем огромной удачи и пока. А мы поехали домой и проверяться от клещей. Что-то их много стало. Ухо летит. И осталось с этой стороны немножко расчистить. И вообще будет скоро прям красота. Потому что с этой стороны боп! и такая идеальная полянка. Мы все так радуемся.